Как же себя ориентировать на долгосрочное инвестирование? Меняется царь, меняется власть. Перенести мышление да, на долгосрочные инвестиции. Нефть будет расти металлы, будут расти, промышленность будет расти. Мы хотим получить быстро, много, и чтобы нам желательно за это ничего не было. Может быть эффективным, ты можешь быть неэффективно Начать смотреть долгосрочно. Приходит пора. Смена ключевой парадигмы. Вы не получите ребенка за один месяц, даже если сделаете беременными 9 женщин. Привет, друзья, с вами Максим Темченко, и у меня в гостях Максим Петров, и я делаю серию видео с вопросами про инвестиции. Максим Петров является основателем образовательного проекта Max Capital по инвестиционной грамотности, а также управляющий активами состоятельных клиентов. Соответственно, у меня есть возможность спросить у него такие специфические вещи, касающиеся инвестиций, поделиться с вами такими уже, так скажем, профессиональными подходами к инвестированию. И это видео посвящено долгосрочным инвестициям, потому что ты, когда говоришь про инвестиции, ты же... Имеешь в виду не то, что там вложил и через полгода забрал больше большей степени. Да? Ты всегда, когда говоришь про инвестиции, ты говоришь про долгосрок. У тебя, например, есть проект миллион долларов за 15 лет, и вообще там инвестиции там, меньше, чем год, вообще ты не рассматриваешь как инвестиции. Меньше чем три. Меньше чем 3 даже года. Вот. И действительно, в рынке профессиональных инвестиций, не то, что даже в рынке, а у людей, которые связаны с профессиональными инвестициями, инвестиции это действительно долгий срок. Так вот, вопрос называется сразу такой, как же себя ориентировать на долгосрочное инвестирование, как это получается у состоятельных клиентов, да, у тебя, когда ну, так, мир очень сильно меняется, вокруг, да, дефолты все эти, там, очень все нестабильная экономика, кризисы, не кризисы, как можно вообще ну, смотреть на инвестиции как на деятельность, которая долгосрочная, что такого, не знаю, в голове поменять или что такого нужно понять, узнать чтобы тоже настроиться на эти долгосрочные рельсы? Что, является, что лежит в основе долгосрочного инвестирования? Как к этому прийти? Ну, вообще, из моей практики, в России говорить о долгосрочных инвестициях очень-очень сложно. То есть, там тому есть несколько факторов, начиная от факторов вообще нашей ментальности. То есть, вот если, эм, если брать историю государства российского, да, то у нас каждые 20-30 лет что-то происходит. Меняется царь, меняется власть. Там, да, за последние 300 лет. То есть как у нас все это происходило. И у нас основное, основное богатство откуда бралось, да? вот если в глубь веков попробовать уйти. да, Есть князь, надо быть поближе к князю, получишь семейный надел, получишь, получишь души крестьянские, да? они будут работать и все будет хорошо, но при этом в любой момент завтра могут прибегать там Крестьяне с вилами, да, свергнуть что-то. И получается, что у нас сама ментальность, да, того, что вот у нас постоянно часто все это меняется, она такова. Я не могу планировать на длительный промежуток времени, потому что я не знаю, что произойдет в следующие 20-30 лет. Это первая, да, ментальность вообще российская, то есть для Европы, наверное, это меньше свойственно, потому что там более стабильная, стабильная там экономика и смена переход власти. И поэтому с этим тяжело, да, когда это в крови, вытравить даже, ну, условно не вытравить, я, конечно же, утрирую, но здесь, соответственно, просто перенести, перенести мышление, да, на долгосрочные инвестиции достаточно сложно. И поэтому мы хотим получить быстро, много, и чтобы нам желательно за это ничего не было. Второй период у нас нет так, так называемого визионерства видения, то есть что происходит. Почему я говорю про долгосрочные инвестиции, помимо всего прочего, почему это важно? Да? Потому что само, сама мировая экономика последних 50-60 лет, она стимулировала получать большую прибыль, быструю прибыль. То есть, когда у тебя постоянно происходит снижение процентной ставки, когда у тебя экономика постоянно растет, да. То есть, если взять процентные ставки в Америке, допустим, в 60-70-х годах, ну, сейчас сложно в это поверить, да, но опять-таки 50 лет назад процентные ставки в Америке были 18-20 процентов, ставка Центробанка. И когда ты живешь в экономике, что у тебя год от года процентная ставка с 20 процентов падает до нуля это все-таки инфляционный риск будет. Короче, ты что не купи, да? То есть получила распространение портфельной теории распределения активов. А какая разница, да? Если у тебя процентная ставка постоянно падает, то у тебя все будет расти. У тебя нефть будет расти, металлы будут расти, промышленность будет расти, потому что кредитование увеличивается, и люди, как Жор рыбы есть, они покупают все. Ты можешь быть эффективным, ты можешь быть неэффективным, ты можешь открывать бизнесы новые, да? И в этом случае, из-за того, что у тебя ставки постоянно падают, ты можешь быть неэффективным, и все равно ты на этом рынке заработаешь. Если даже посмотреть опять-таки на нашу новейшую историю, да, там, начиная с 2000-х годов, почему бизнес так хорошо упер? Да потому что цены на нефть росли, располагаемые доходы населения увеличивались, ты мог не контролировать клиентский сервис, да, тебе не нужны были особые продажи. Как, как нам продавали машины? Ты приходишь, я хочу машину купить. а тебя там продавец даже и не продавал-то особо. Вставайте в очередь, через 6 месяцев ваша машина придет и люди уносили предоплату, покупали, как сейчас. И поэтому я почему это говорю, да, когда ты живешь в период постоянно падающих процентных ставок, то ты можешь быстро прибыль получить, да? то есть родилась новая идея, какой-то стартап, запилил идею, ты ее продал и монетизировал какую-то идею, даже просто, а не бизнес как таковой. А если говорить о том, о чем говорит Рейдалю, да, если говорить о том, о чем говорит Киосаки, то что финансовая система себя изжила, то что нулевые процентные ставки и дополнительно печатные мои деньги уже не приводят к росту экономики, это говорит о том, что происходит, мы будем находиться в следующие 5-10 лет, лет в период смены парадигма. То есть я не исключаю, что мы можем сжечь период постоянно растущих процентных ставок, что инфляция будет высокой. А в этом случае это должен быть предельно эффективным. И поэтому здесь нужно, во-первых, понимать, как оценивать компанию, эффективна она или нет, как минимизировать риски, что может привести к падению, какие компании могут обанкротиться. Ну и второе, это, соответственно, сделать ставки на микротренды какие-то. Да? То есть, опять-таки, это понятный факт, что через 20-30 лет будет очень серьезное расслоение общества, потому что будут владельцы роботов и все остальные. Роботы будут производить роботов, которые будут производить роботов, да? то есть это, это все будет автоматизировано. Просто для понимания, количество сотрудников на автовазе, которым владеет рено Nissan, если не память не изменяет, в два раза больше, чем количество сотрудников всей группы Рено-Ниссан по, по всему миру, на всех заводах. То есть там роботы стоят автоматизированные, на автовазе работает чуть не в два раза больше людей, да, которые, которые работают в, в этом. То есть все будет автоматизировано, да, то есть и здесь соответственно возникает вопрос, да, если я инвестор, то куда вкладываться? Опять-таки вот эти вот технологии облачные, я думаю, что тот же самый Amazon, тот же самый Google, то ли же тот же самый Google Alphabet, тот же самый Tencent да, китайский, крупнейший холдинг, который очень много чем владеет в Китае непосредственно, роботы, техника, процессоры, видеопамять, виртуальная реальность, дополненная реальность. То есть это будет обладать большим будущим, большим перспективой. Сейчас в это вообще практически никто не смотрит. Сейчас что нужно? Какие-то дивидендные акции купить. Да? Но при этом мы находимся на смене эпох. То есть вот даже просто задумайся, опять-таки, кто у нас является президентом, какой у него возраст. Кто следующий может прийти? Господин Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, какой у него возраст? Кандидаты, которые идут сейчас на выборы президента Соединенных Штатов, какой у них возраст? Бумбер тот же самый, что более моложе, чем Трамп, что ли? Другие альтернативы. И здесь, когда мы говорим про инвестирование, про будущее, про долгосрочное, да, то есть приходит пора, Смена ключевой парадигмы, да? и здесь очень важно оценивать эффективность компаний, э, иметь какое-то визионерство видение, да, и вкладывать вот именно в компании, за которыми будущее, да? потому что тоже, э, я и сам про это говорил, да, и если ты смотришь, допустим, на тот же самый Amazon с позиции того, что срок окупаемости инвестиций в него еще год назад составлял там 250-300 лет, то с этой позиции разумный инвестор в лице Баффета или Грэма скажут, покупать этого не нужно. Но, с другой стороны, если мы понимаем, что на Амазоне будут созданы квантовые компьютеры, и он будет предоставлять облачные хранилища и вычислительные мощности, то в этом случае, конечно же, это является интересным объектом для инвестирования. Что делать обычному инвестору, который как все-таки прийти к, ну вот, к этому, понять, что все это красивые такие картинки будущего, гипотезы того, как это все будет развиваться. Как обычному, ну начинающему инвестору? Вот э, как-то свыкнуться, что ли, с тем, что это будет работать, что вот э, выветрить вот эти как раз э, страхи из головы, что это ну, там завтра все это рухнет. Как, я имею в виду, что с чего может быть начать? Может быть, не так резко, что прям взял и все, и проложился в биотехнологии, к примеру, да, или там в IT. А вот э, как себя постепенно ну, приучить, что ли, Смотри, на инвестиции, какие вот, что было для тебя двигающим фактором, или что для твоих клиентов, которые вот, особо состоятельные клиенты, которые инвестируют большие деньги на долгосрок, что ими движет? Вот у них же нет этих страхов, которые есть в на обычном людей. Ну, смотри, здесь а, у меня есть, ну не у меня есть, есть поговорка Уоррен Баффета: вы не получите ребенка за один месяц, даже если сделаете беременными девять женщин. То есть все требует определенного времени, это раз. Два, нужно смотреть просто некие микротренды, они уже проявляются, то есть как ряд на воде, да, которая проявляется, который мы в принципе видим. Да? То есть однозначно можно констатировать, что уровень жизни растет, что мы живем дольше. Соответственно, вот этот, как он, биохакинг называется, да, то есть биотехнологии, в любом случае это будет развиваться. То есть фармацевтика, нанороботы, на, нано да, то есть обновление кожи. Третье, процессоры, они никуда не денутся. То есть Истории, которые создают процессоры, их не так много в мире, да, то есть это не какая-то большая, то есть инвестировать, а, сложность заключается в том, что найти следующего единорога, как говорят, да, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да, то есть купил бы Apple там в 98-м году, нашел бы как это сделать, купил бы там Booking.com, да, который там просто за последние 10 лет в космос вырос, да, Цене. То есть кто станет вот этим вот гигантом следующим, это не дано никому сказать, ну, если там доступ к ясновидению нет, и в этом случае можно выбирать отдельные отрасли. И уникальная ситуация… Не ставить на конкретную компанию ставку, а ставить на отрасль, на индекс, получается, рост этой отрасли лучше лучших Технологические биотехнологии, да, то есть… И самое главное… биотехнологии – это какой индекс? нет NASDAQ это вообще все технологические компании, то есть это широкий индекс, а есть еще по отраслям экономики. И здесь, получается, нужно, ну, во-первых, иметь инфраструктуру. То есть в большинстве своем люди могут же послушать, посмотреть и сказать. Это, это площадка, через которую да, ну, хорошо, что я могу сделать прямо сейчас, да, если вот в лоб задавать такой вопрос, то в этом случае получается, что, в принципе, особо-то инструментов у российского частного инвестора и нет, uh -huh. потому что нужно являться квалифицированным, нужно иметь очень много денег, подтвердить статус квалифицированного инвестора, у нас Центробанк еще ужесточает требования к тому, чтобы иметь доступ к этим инструментам, uh -huh. к иностранным площадкам, но здесь во-первых, решить вопрос инфраструктуры, да, и, в принципе, если озадачиться, есть легальный способ открыть счет Vitora, e Interactive Brokers и, соответственно, получить эту инфраструктуру. Второй, есть, соответственно… — выход на те площадки, на которых можно купить да, эти цены, бумаги эти фото, индексы. — Да, да эти, эти, эти индексы. Индексы ну, технологичных компаний, да, это альтернативная энергетики, да, производства процессоров, исключительно процессоров. Я не хочу весь NASDAQ покупать, да. mm -hmm. я хочу купить только индекс, который инвестирует выбрать, в компании, который вот, только в процессоры, допустим, mm -hmm. вкладывает только в дополненную реальность, виртуальную реальность, только в игры, да, какие-то онлайн игры, которые тоже есть готовые телефоны, да, уже их очень уже. много, соответственно, которые позволяют это сделать, Интересно. и вкладывать просто по чуть-чуть, и всегда иметь вот в голове вот эту вот эту поговорку, да, что все требует времени, да? какие-то микротренды, которые ты уже сейчас понимаешь. То есть ты понимаешь, что, допустим, если ты понимаешь, что через 10 лет большинство автомобилей будут на автопилоте, то нужно, соответственно, вкладывать в компании, которая разрабатывают автомобили, которые на автопилоте, потому что эта технология будет купаться. Угу. Если понимаешь, что люди будут идти в развлечения, а, а почему они будут идти в развлечения? Потому, потому что роботы будут работать, и просто владельцы роботов скажут, ребят, вот не надо ничего делать. Да? Сидите, живите там, развлекайтесь сами. Главное не лезьте вот, в, в, в эти дела, работать не надо. Где люди на эту реализацию, ну просто посидите подумать, подумайте, пофантазируйте. Вот, вы, вы, вы, вы получаете 5000 долларов в месяц, просто так. Что вы будете в этом случае делать, что ваши дети будут делать, да? Развлечение, виртуальная реальность, Disney тот же самый, да? Стриминговый сервис консолидирует непосредственно на себе развлечения, Marvel им принадлежит. То есть, и все это, соответственно, будет встраиваться. Путешествие супер. Из, из этих шеверпозиций, да, опять, путешествия какие? Кто больше всего впечатления в путешествии? Круизы. Ну, купируя Карибио. Торгуется, да, то есть, и ты понимаешь, что будут сеть отелей. Это реально будет дорого. Впечатления. Космические. Люди, вот если говорить про потребности человека, да, там, у вот Тони Робинсов там вместе учились, да, то есть, есть базовые потребности. Вот представь себе, человеку базовую потребность полностью закрыли. То есть ему не надо думать, где жить, ему не надо думать, как он будет питаться. То есть базовые потребности у него удовлетворены, от него откупились, чтобы лишь бы он не работал. Что там следующее идет? Вкус жизни, удивляться, увлекаться. И, соответственно, смотреть в этом направлении. Человек захочет дольше жить, да, и будет над этим стараться. Здесь тоже будет распределение какое-то определенное. Что еще? Собственная значимость, понты, роскошь. То есть, почему, допустим, владелец того, того же Луи Витона, да, там, слава одним из самых богатых людей. Потому что, опять-таки, люди, когда зарабатывают, у них вот это, что такое роскошь? Это подтверждение собственной значимости, ничего более. Соответственно, если ты с этих позиций начинаешь смотреть, что бы я делал, чем бы я занимался, если бы мне, там, платили сейчас, прямо сейчас, 5-10 тысяч долларов. И в этом случае, исходя из этого, да, и вкладываться. И поэтому перспективы того же самого образования они очень большие потому что здесь вопрос креативности будет творческим профессиям в самореализации то есть там, я нисколько не сомневаюсь что сфера допустим образования онлайн- образования она очень востребована будет и это только начало тренда которое только начинается. поэтому вот, вот смотреть так... вот именно с позиции просто задаться себе вопрос просто, просто начать да. смотреть долгосрочно не просто вот как, как мне прожить до следующей пятницы да, как там, на следующий да. год, а просто посмотреть, ну, реально дальше, на 20, на 50, там, на сто лет вперед. И тогда возникает вот этот вот стимул да, на дальнейшее стимулирование. Долгосрочное. В общем, долгосрочные инвестиции начинаются с долгосрочного плана, с долгосрочного видения жизни. И исходя из этого уже дальше подбор инструментов таких. Классно! Классно. У тебя есть проект миллион долларов за 15 лет, а более долгосрочные есть проекты. На 30, на 50, ну кстати так, кстати запросы уже, уже от клиентов идут запросы которые работают со мной которые работают в рамках проекта у них отзывается тема богатства семьи, то есть поколение уже, уже, уже уже поколение вперед да то есть мы даже с командой думаем а, миллион долларов не моему ребенку а просто создание династии и здесь не некая такая какая-то большая цель но вот просто взять а, не просто я для своих детей а то есть я беру и объединяю, допустим, своих двоюродных братьев, родную сестру, беру племянников, да, и говорю, ребята, вот давайте договоримся, что у нас будет фами... фамильный фонд, который мы даже потратить не сможем. Ну, то есть берем, есть берем, берем, условно, там, по скидываемся, каждый там в пределах, там, я не знаю, 2000 рублей. Ну, вот просто задумайтесь, да, возьмите своих братьев, сестер двоюродных братьев и сестер, да, и представьте себе, что вы некий такой управляющий, договоритесь с ними, что они каждый будут, что скидываться, да, да? будут скидываться там, не знаю, по 1000 рублей в неделю, да, собирать этот фонд и инвестировать даже не на 15 лет, а инвестировать, допустим, в тот же самый биохакинг, да, то в те это же нужны самые... нужны уже общие принципы ценностей, такое единство, Ну например. так это же тоже работа, да. Но вопрос здесь и сейчас... Можно сдать, сделать какие-то уникальные вещи, которые сейчас только единицы делают. То есть об этом речи даже не идет. Ну, да. А если речь идет, то все ограничивается исключительно речью. А вот Ротшильды для Рокфеллера они как раз-таки в этом во всем присутствуют. Да? И вопрос, где мы, в этом ситуации. То есть мы смотрим это как некий фейк, или мы там крутим пальцем у виска, говорят, что в России на сто лет. Ребят, просто мир поменялся, что, имея 2000 долларов, сейчас ты можешь не только в России инвестировать, то есть ты можешь инвестировать по всему миру. Да, мир-то поменялся давно, а в памяти еще старые вот эти вот модели, которые мешают принимать такие долгосрочные решения. Супер, спасибо большое за беседу, очень интересно. На этом мы прощаемся, кстати, по поводу богатство семьи у нас есть отдельное видео если вы еще не смотрели смотрите обязательно тоже с максим петром на эту тему в общем погружайтесь в долгосрочное инвестирование закончим это видео на вопросе традиционном напишите прямо сейчас в видео в комментариях по тем видео как у вас со сроками инвестирования насколько вы себя видите долгосрочным инвестором то есть какой у вас горизонт ну там инвестиционного планирования на год вперед на пять лет на 20 на 30 где вот тот самый вот предел после которого у вас уже там ну, совершенно по-другому все воспринимается. То есть, каков ваш горизонт инвестирования, поделитесь об этом в комментариях. Если видео было полезно, ставьте традиционный лайк. Если есть новые вопросы к Максиму Петрову, пишите, и мы организуем еще одну серию интервью. Спасибо большое за эти видео. Спасибо, Максим. До встречи. За приглашение, рад буду.